Податели благ, да, боги податели благ, боги податели потока. Понятно, что это будет договор, вы для богов тоже будете что-то делать. И условия, существенные условия этого договора прописаны уже в вашем ядре. Вот именно это вы и будете делать. Поэтому найти своего бога в данном случае представляется уже не так трудно, потому что вы уже все существенные условия прописали. Останется только чисто технические моменты выполнить, да, либо его почувствовать, на потоке удачи, либо о нем все узнать, на потоке знаний. Да, то есть собрать информацию и вычислить его эмпирически. Пока надо нам понимать, система должна работать. Мы эти потоки будем брать, брать из определенных источников, что-то будем брать из генериальных структур, что-то брать из надохмальных структур и так далее. Вот, но основной и понятный договор, он, конечно же, будет немножечко позже. Потому что основной и понятный договор должен подразумевать не вашу выгоду, вы должны это видеть, и даже не выгоду бога, который вам этот поток предоставляет. Он должен подразумевать несколько более глубокий смысл, который несет в себе поток творчества. Поток творчества это объединение двух потоков, единое объединение любви и знаний. Творчество, которое здесь у нас, опять же, как в кривом зеркале в нашем мире,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 Уровне, например, той же доброй воли. Огнем и мечом это началось уже позднее. И огнем и мечом они боролись не с херетиками, не, не, не с язычниками, они боролись с елистью, то есть с херетиками, когда уже сама система встала, когда уже учение было сформировано. А когда христианство только-только заходило, оно заходило как раз на совсем другом посыле, на добровольном принятии. На добровольном принятии, используя все механизмы старой системы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 Поток творчества, изначальный поток творчества, это, конечно же, поток магии, в том виде, в котором он действительно реально существует, а не, опять же, не так, как он отпечатан у нас в моментах. Потому что маг должен уметь делить и собирать все одновременно, мгновенно, за доли секунды. Разделите собрать, разделите собрать, разделите и собрать. Но даже маги пока, как и боги, не могут абсолютно полностью владеть этим качеством. Тот, кто владеет этим качеством абсолютно, называется абсолютным магом, то есть не имеющим предпочтений. А маги сегодняшнего пространственного временного континуума все-таки имеют цветовой окрас. Они либо светлые, либо темные, то есть работающие либо на потоке любви, либо на потоке знаний. И пока это так, потому что магия развивается одновременно с богами. А люди участники в этом процессе, даже если они люди-маги, потому что среди магов есть и не люди, тем не менее все равно маги. Мы говорим о в чистом виде о потоках любви и знаний, уж тем более о потоках творения, когда мы говорим о развитии своей магической составляющей. А поскольку персональный эгрегор у нас предусмотрен не для развития нас как магов, а для того, чтобы социальный мир помогал, а не мешал нам в этом процессе, то есть обеспечивал нам, как слуга, какие-то определенные, как хорошие дворецкие, обеспечивал нам нормальный быт и нормальные условия для того, именно не комфортные условия, а необходимые и достаточные условия для того, чтобы происходило магическое развитие, развитие своей собственной души, потому что кому-то для развития нужно пройти через нищету и нужду, а кому-то нужно наоборот, да, не отвлекаться на нищету и нужду. У каждого свои этапы, и поверьте, каждый проходит их из жизни в жизнь разные. Какая-то жизнь нужна для того, чтобы получить опыт в нищете и в этом опыте развить свое магическое сознание. А кому-то исключительно в богатстве и в этом состоянии найти свое магическое сознание. Кому-то пережить счастливую любовь, кому-то несчастную, кому-то детей, кому-то бездетность. Из жизни в жизнь набирается опыт, потому что такой опыт нужен. Отыграть все сценарии судьбы, все возможные сценарии, которые уже написаны. За одну жизнь, за много жизней. Вобрать в себя опыт других людей, распространить свой опыт на других людей. У каждого свои задачи. Когда человек приближается к своему первоисточнику, то есть к своему богу, ему эти задачи становятся понятны, потому что он вспоминает свои предыдущие инкарнации. Соответственно, если поток власти или поток удачи вытянет вас на поток знаний или поток любви, вы приблизитесь соответственно к этому своему первоисточнику, вы начнете двигаться по этому потоку, по этой реке, к тому водовороту, который вас неизбежно втянет. Этот водоворот и есть. Та самая сила, которая является носителем, источником того или иного потока. И этот водоворот не существует сам по себе, потому что у него есть глубина, он уходит куда-то и уходит он как раз уже к своему первоисточнику, к потоку творения. Он задает движение всем процессам, он задает движение всему чему, что есть в этом мире. И понятно, здесь мы с вами говорим уже не о социальных вещах, и в персональный эгрегор мы это дело не вписывать не будем, потому что он с этой задачей все равно никак не справится. Но душа и разум должны знать, ради чего все это происходит. Еще раз повторяю, персоналка нужна для выполнения вам существенных задач в сегодняшнем в социальном мире. Она будет помогать вам выше среди людей. Потому что если бы вы жили один оденешенник в тайге, вам персональный эгрегор был бы совсем не нужен. Вообще не нужен ни одного раза. Более того, ваше будхиальное тело претерпело бы существенные изменения, меняя свои морально-этические нормы. Зачем в тайге морально-этические нормы? Скажите мне, люди. Морально-этические нормы нужны для того, чтобы люди как-то выживали друг с другом, они поубивали друг друга уже при первых пяти минутах общения. Для того, чтобы они выстраивая коммуникации друг с другом, нарабатывали некие качества личности, которые впоследствии помогут им удерживать тот или иной поток. Поток удачи или поток власти, поток любви или поток знаний. Эти качества надо наработать, а нарабатываются они только с опытом, только с изучением, только с обучением. И у каждого на пути есть свои препятствия, есть подводные камни, о которых мы с вами говорили, качество сознания, которые надо либо приобретать, либо избавляться. Изучая тот или иной поток, вы будете дополнять свою систему, понимая, какого качества вам не хватает, чтобы этот поток удержать, и сделать стабильным. Или напротив, какое качество сознания у вас излишне, избыточно, что не дает вам возможность взять тот поток, который необходим, в том объеме, в который вам нужен. У каждого есть свои эти отрицательные вещи. Персональный эгрегор должен вам будет это показать вашу систему, если она уже не начала, она во многих случаях начала то она обязательно должна будет это показать. Если вы будете достаточно внимательны, вы это увидите. Но если вы будете невнимательны, да, вы напрасно потеряли время на этом процессе. Поэтому если у вас в системе написано слово творчество, вы должны опять же его для себя распаковать. Что вы, имеете в виду? Что вы имеете в виду? Человек, который занимается творчеством и ставит творчество во главу угла,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 Разочарование и прочие жизненные катаклизмы в данном случае неизбежны. Откат будет сильнейший. И Этот откат сделает вам не кто-то, а вы сами самому себе, разрушив свои собственные иллюзии, разочаровавшись в происходящем. Поток знаний, который инициирует в своих объемах поток власти и поток удачи, в большей степени рушит иллюзии, чем поток любви. Он рушит их практически сразу, потому что на потоке знаний в иллюзиях пребывать нельзя. Это та самая химера, которую надо отсекать от предмета исследования в очередь. И если предмет исследования это ты сам, ты исследуешь самого себя, с целью разобрать себя на части, то уж понятно, что иллюзии ты, ты будешь лишаться в первую очередь относительно самого себя. Изучая окружающий мир, реальность, систему, любую науку, прежде всего, отсеется все нужно И тот, кто придет к потоку знаний как к источнику своей собственной силы, должен быть готовым к тому, что поток будет рушить иллюзии, смывая абсолютно. Да, как в Гарри Поттере, помните, они там проезжали банке через какой-то грот, да, где лилась вода, которая снимает все иллюзорные личины. Вот здесь приблизительно так же, вы попадете в этот грот и вы никуда не сможете деться, вы попадете в этот водоворот, вы попадете в этот водопад, который смоет с вас все личины, смоет абсолютно. Тот, кто будет работать на потоке любви, сам творит иллюзией он будет создавать иллюзии из ничего, при этом сам иллюзией не являясь, потому что создать иллюзию можно лишь только будучи отделенным от нее, то есть самому быть в нее не включенным. Но это философия, я надеюсь вы ее когда-нибудь поймете, вы ее когда-нибудь почувствуете, вы ее когда-нибудь познаете. Все, что вам не хватает для познания, вам будет показано, ваше ленивежество, ваша нелюбовь к обучению, ваше же желание халявы, ваше же желание, чтобы пакет знаний вошел в мозг ночью, а утром вы уже проснулись, ночью вы уже сознание. Вот это тоже вам будет показано, как очевидная которая которой не будет. Да? И если будет на потоке удачи вам вы что-нибудь получите, то только посмейте приложить эти знания к чему-нибудь другому. изымут все вместе с мозгом, вот, то есть, и это надо будет видеть, потому что хорошо сидеть под Эгрегором. Вас под Эгрегором много. Какой с вас спрос вас много? У вас большая конкуренция, но только спроса -то никакого. А вот когда ты работаешь с потоками уже индивидуально, конкуренции у тебя нет никакой, но ну и спрос высочайший. Только падение выполни, подставишь своего бога. Ну, то, что ты сдохнешь страшной смертью, это самое лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Поэтому здесь очень важно смотреть на свое ядро и понимать, что мы с вами уделяли так много времени закону ядра, не напрасно, он должен абсолютно синхроничен быть вам самим. Не из головы придуманный, не с потолка списанный левой задней ногой, а из души вынут и наружу проявлен. И, коли это так, то катаклизмов не будет. Но, коли это не так, вы это почувствуете сразу, ваш это закон ядра или не ваш. Потому что себя обмануть вы можете, а вот богов обмануть не удастся. Поверьте, они слишком давно существуют в этой вселенной, чтобы не обладать возможностью различать ложь, иллюзии, изблуждения. Верен об их заботам об Таким образом мы с вами видим, что этот мир, Наш, наша реальность, подчеркиваю, в котором существуем мы, наши разумы, наши физические тела пронизывают семь потоков, которые как матрешка одна в другом. Поток творения пронизывает все. На уровне второго круга, на уровне образования эгрегориальных систем, на уровне образования слуг богов, они подразделяются на поток любви, и поток знаний. На этом уровне начинают работать боги и маги, которые в нашем мире называются богами или магами Света и Тьмы Соответствия. Они регулируют процессы формирования эгрегора. Поверьте, эгрегор никогда не возникает сам по себе просто так. У любого эгрегора есть ядро. А ядро это идея. Идея всегда спускается сверху, никогда с ней. Люди идеи не создают, они их только воспринимают. Ошибочно думать, что ты своим творением, мягко говоря, да, создал идею, которая весь мир возбудила, ни в коем случае. Да. Тебе просто так повезло, ты ухватил эту идею быстрее, чем все покажи, удача это твоя или, напротив, знания или высокие это твои, да? то есть власть над информацией. В любом случае идея спущена сверху. На, эту, на, на этой идее, как зернышко, как песчинка, которая попала в раковину, нарастает жемчужина. То есть нарастает тело эгрегора. И это тело эгрегора начинает уже существовать в самостоятельную жизнь. Точно так же, как и ваш персональный эгрегор. Он образовался не из вашего разума, он образовался от вашей души. Вы его не придумали, вы его проявили, ваш персональный эгрегор. Проявили. Человек ничего придумать не может. Мы с вами уже обсуждали это неоднократно. В мозгу человека отсутствует такая опция, придумывается. Он может только считать информацию. И удача человека это считать информацию быстрее, чем все остальные. Считав информацию изнутри своего я есть а соответственно с разума бога, который это я есмь когда-то породил, вы проявляете его в персональном эгрегоре, который уже получает шанс, шанс стать первым. Выходить из уровня внутреннего круга обычной жизни людей, в рамках жизни, смерти, любви и ненависти, выходить за пределы этого круга на уровень существования эгрегориальных пространств для того, чтобы стать хотя бы на какое-то время равным им и взять в свое питание уже непосредственно поток любви или поток знаний, трансформируя его через себя, как через сепаратор, выдасть либо поток власти, либо поток удачи, тот, которым он кормится. Понятно объясняю? Понятно? Хотя бы какое-то время, хотя бы на время вашей жизни, пока вы реализуете свою жизненную задачу, не говоря уже о более длительном этапе, хотя есть такая возможность. Гребер персональный, выведенный на этот уровень, не зависит от первоосновы жизни и смерти, а значит не зависит от существования вашей физической тушки. Он может существовать и дальше, если вы его так запрограммируете и в течение своей жизни достаточно хорошо усилите. То есть он будет достаточно эффективен выполнять задачу, которая прописана в ядре. Если он будет в хорошем КПД выполнять эту задачу, значит он станет существовать уже и после вас. Таким образом, подпитывая вам, давая вашей Вашей душе возможность получать информацию и энергию из этого срединного мира, не реинкармируя здесь сначала. Еще раз. Понятно объяснение? Да? Сознание существует вне тела, потому что другие люди, имеющие здесь физические тела, сами добровольно на вашу идею дают свою жизненную энергию. Зачем вам здесь тело? Он у вас их сколько? они вашу идею исповедуют. Значит, реинкарнировать смысла нет. Реинкарнация начинается, когда заканчивается его потенциал. Тогда информация твоей его сознания больше не может взять энергию из окружающего мира. Ты должен свою информацию внедрить опять сюда же, чтобы взять энергию. Понятно? Пока информации достаточно, пока бытийная масса велика, и люди добровольно вам отдают свою энергию, реинкарнации смысла нет. И вы разумно существуете, не в чистилище где-то там отдыхая, да, а разумно существуете на уровне магов и богов, не реинкарнируя в этом пространстве, продолжая свою работу, только уже немножко на другом, совершенно на другом уровне, имея совсем иной разум, который объемом физической тушки и его возможностями не ограничен. Ни временем его существования, нет к сожалению, очень усеченным объемом чувствования У человека очень усеченный объем восприятия. только тот, который надо для выживания, да, А, соответственно, этот, этот объем воспри... подразумевает лишь тело человеческое. Вне человеческого тела, если разум сохраняет свои функциональные способности, да, даже наоборот, развивает их, то, соответственно, увеличивается и объем, источников, из которых ты можешь считывать информацию. Только нужна энергия. вот Поэтому вопросы творчества, творения, знаний и любви вы пересмотрите дома. И такие абстрактные понятия, как творчество, постарайтесь все-таки конкретизировать, чтобы не смешить богов, ну и себя потом уже. Чтобы сами перед собой стыдно не было. Есть один важный момент творчества. Знаете, есть в народе такая поговорка ⁇ талантливый человек, талантливый по все ⁇ Это говорит о том, что поток творения через него проходит. Поток творения совершенно все равно, в какой форме его себя прикладывает. Вот совершенно все. Поэтому талантливый человек, талантливо во за что не возьмется, всегда получается элементный бизнес. Если вы этим качеством не обладаете, лучше не концентрируйтесь на этом. Отточите до совершенства свое ремесло. Видимо, в этом воплощении вы проходите путь обретения какого-то специфического навыка, возможно, на первооснове, на потоке знаний, да, который учит вас сейчас дробить еще мельче, чем в прошлой жизни, еще мельче, чем раньше. А для этого нужно получить навык, да, то есть обладать каким-то ремеслом в совершенстве, чтобы он стал вашим оружием в этом дроблении. Вы пересмотрите все эти понятия, понимая, что сейчас мы можем определить, абсолютно точно, где нам нужен поток здоровья, где нам нужен поток денег. И возможно уже сейчас мы понимаем, какой поток власти или удачи куда у нас войдет, зная, что они диаметрально противоположны. Поток любви и знаний тоже будут диаметрально противоположны. Поэтому если мы будем понимать, что мы работаем на каком-то определенном движке, то мы точно также источник другого движка впишем в себе в мертвое пространство. Просто впишем, превентивно впишем, понимая, что из этого Бака мы себе бензину не нальем, там нету его, а если есть, то он нам подсадит всю систему, он нам подсадит весь движок, и мы ничего не сможем сделать, не сможем реализовывать свою ядро, никуда не поедем, а значит проиграем, проиграем в битве с другими богами, которые реализуют другие идеи и подставим своего же. Поэтому здесь надо точно понимать, на каком движке будет это работать. И поняв это, в конечном итоге мы впустим в себя этот поток, позволим ему себя трансформировать таким способом, чтобы ни тени сомнения в сознании не оставалось, как правильно поступать, как правильно действовать, каких результатов от нас ждут. При этом понимая, что итогом будет не столько закрепиться на определенном потоке, не столько приблизиться, сколько понять, осознать сам смысл творения. Там смысл бытия. А это значит, что прикоснуться к потоку творения, если не вобрать его в себя, то хотя бы издаля посмотреть, а в чем смысл творения, суть происходящего, смысл бытия. Потихонечку будем к этому вопросу приближаться. Если вы будете настаивать на творении, да, то есть настаивать на творчестве, как себя как носителя творчества, вы должны осознанно понимать эффекты, что вся старая система будет снесена, будет поставлена на место нее какая-то новая, возможно, и вообще никакая. Да? То есть ваше сознание станет абсолютно асоциальным. Если вы этого хотите, вы, конечно, безусловно, можете ввести поток творения, да? но я вас предупреждаю, последствия могут быть самоужасающие. Все творение будет происходить строго в новинках строго под бдительной охраной. А а видите, Значит, у вас есть опыт, как править миром незаметно для санитаров. Вы будете искать потоки снаружи, начиная с самого простейшего потока здоровья и заканчивая высочайшим высочайшим. Поток здоровья это первый, который мы с вами изучим. А именно в изучении вы будете понимать источники, откуда вы будете брать тот или иной поток с одной стороны, а с другой стороны, какие действия необходимы будет вам совершать для того, чтобы этот поток не просто был взят, а и закреплен в вашей системе. А это можно определить только с практикой. Домашнее задание будет для вас следующим. Вы, будете, вы пересмотрите еще раз свою систему относительно всех той информации, которую вы получили на наших сегодняшних лекциях раз. Возможно, что-то пересознаете и, конечно же, формулировки. Вам нужно будет внимательно посмотреть на формулировки, конкретно формулировки ключей и смыслов этих ключей. Смыслы должны полностью.. И ключи должны полностью совпадать по смыслу и с тем новым знанием, которое вам сейчас открылось. И Если ключи потребуют уточнения, значит вы будете писать и переписывать свою систему, пока уточненные ключи будут абсолютно точно собрать, э, отображать смысл того, что вы в них вкладываете. То есть если знание, то какое, если любовь, то с кем как часто. То есть уточнять, уточнять. помню ни на минуту не забывайте, вы всего лишь человек, а значит проживаете свою человеческую жизнь среди людей и по-другому вы пока не будете ее проживать. Не в пустыне, не в тайге, не в монастыре, не в новинках, а здесь в реальной жизни. А значит наличие человеческого мира должно быть вами учите. учтено. И персональный эгрегор должен вам помогать это сделать. Программирование персонального эгрегора, вы программируете его для того, чтобы он вас защищал и помогал вам выжить среди людей. И при этом не отвлекая внимания от более глобальных, более истинных ваших целей. Те, которые, в которых заинтересованы только вы и, возможно, еще ваш бог. И больше никто. Нет ни одного в мире человека. Поверьте мне который был бы заинтересован в вашем успехе. Ни единого, даже если кто-то там декларирует обратное, На самом деле нет, потому что успех предопределяет права, а права достаются только первыми. Победитель получает все, второй не получает уже ничего. и выясните это себе, помощников в этом деле у вас не будет. Вы должны пережить поток знаний и любви, и только переживя их оба, сказать, моя власть реализуется на этом потоке так-то, а на этом потоке так-то, и сравнить два результата, пока эмпирически только. Вполне вероятно, что практика с эмпирикой сойдется, но может так и нет. Поэтому пока выводы делать рано, пожалуйста. Рано, Татьяна рано. может быть, у Христа различные каналы, в том числе и эгрегор сатанизма он тоже принадлежит эгрегору христианства. Как вы считаете, зачем он создан? Он же был создан специально. Вот именно как раз для этого, для того, чтобы докомпенсировать эгрегор Христа до целого, нужна была некая компонента, которая будет помогать ему развиваться. Для этого был создан доп-культ. Кульцатаныфе, который в данном случае несет чистый поток знаний. Как интересно. Для того, чтобы разбираться в этих вещах, вам надо больше изучать первоисточников. И не официальных первоисточников, а те, которые называются апокрифы, то есть запрещенные первоисточники. Читать внимательно, вдумчиво, с карандашиком. Подчеркиваю нужные места для того, чтобы разбираться в истинном смысле христианства и в устройстве эгрегориальной системы Христа. Тем более, что вы знаете, как работают эгрегоры. Оно работает на том же самом движке. Вопрос, как она заунгеритмизирована, как она запрограммирована. Если вы будете это знать, вы решите иллюзии И будете знать точно, на каком канале вы работаете. И какой поток несете, и самое главное, зачем. Вполне вероятно, что вы абсолютно правы, сто процентов сейчас говорите, да, именно на этом потоке и именно через этот канал. Но для того, чтобы в этом убедиться, надо все познать, надо все познать, в том числе и альтернативный поток. Понять вашим или не ваш, на каком вы работаете, можно только лишь познав все, все предлагаемые варианты. И уже на сравнении сказать, да, так и есть. Тот, кто работает на потоке любви, к величайшему сожалению очень часто спотыкаются об это качество, они забывают о том, что все-таки познание да, не противоречит любви, ибо только попы говорят, веру не надо знать, веру это говорят попы, а попы люди. А попы люди, а само учение подразумевает знание, и оно никакого отношения к потоку знания не имеет. Это всего лишь качество для изучения потока, качество. Если поток любви диаметрально противоположен потоку знания, это не значит, что поток любви предполагает тотальное невежество. Категорически нет, но попы говорят, да, веруй, ибо нелепо. Веруй и не, не надо знать, надо верить, потому что на знание уходит время, а вера предполагает, что ты минует знание, сразу будешь совершать деяния, а значит мы успеем первые Вот такой у них механизм. Но человек себя не развивает на таком режиме, он развивает систему, он помогает этому, как его его заработать на очередные часы, а попал на очередные мерседесы, но себя он не развивает. Помните об этом. Надо очень много узнать. Прежде чем понять смысл христианства, надо изучить абсолютно все. Не только каноны, понятно, что каноны надо знать, потому что канон это ядро но еще и антикану, то есть апокрифы, а апокрифы будут говорить, темная сторона христианства, как темная сторона умы существует, называется мистическое христианство, которое отбирает в себя знания апокрифов. Ну, если мы с вами, помоляясь, когда-нибудь до магии, до христианства доползем, конечно, мы там это дело будем изучать, но это когда будет, а вам надо сейчас. Может? Да, прямо вот пришла домой или скачала апокрифы, тем больше в интернете все есть. Еще, пожалуйста, вопросы, коллеги. У меня да. вопрос. Если у меня через системе есть знания, например, конкретные на получение каких-то... Да, и обучение там такому-то... Да. А любви нету, Она должна там быть, если у меня поток любви потом, если вот потом чувствуешь. то ты это, это безусловно введем пока ничего не нет есть, вот нет, так нет есть пока нет, так оставляю, нет. А потом, если... мы сейчас то то говорим к уже существующим ключам знаете мы не можем взять и выкинуть а, вашу существующие они ключи да. они уже вам принадлежат и они потому и вошли в систему потому что они уже вписаны в ваш будхиал мы не можем их вырвать из будхиала не нарушая целостности вашей и психики, ставить как бы, безусловно вы можете ставить безусловно, можете, тем более, что если это по смыслу и по логике подходит, а вот убрать нет. Вырвать что-либо из своего будхиала, это вырвать кусок жизни из своего опыта, из, из своей реальности. Этого не надо делать. Это противоречит самому смыслу системы, которую мы сейчас делаем. Система должна вам помогать и меньше. Вот. Снести всю систему не фокус, фокус создать по-новому а да, строим мы ее из тех кирпичиков, которые есть. Понимаете, мы сейчас с вами как дядюшка тыкла, у нас вот есть 27 кирпичей, мы из них строим наш домик. Если мы будем ждать, когда у нас появится еще 1024, мы будем ждать до морковкиного загорения, то есть будем под дождем. Давайте хотя бы построим из того, что есть, а потом будем расширяться, потом будем перестраивать. У нас уже будет крыша над головой, у нас уже будет какая-то защита хотя бы из этих 27 кирпичей. Угу. Вот. Вот. Поэтому сейчас смотрите только те ключи, которые у вас есть, и если вы видите, что это немножко не то, да? то вот. больше конкретики. Да. Да. и в Я данном чувствую. случае вы конкретизируете это. Вот именно эти понятия не какие-либо другие. Вы конкретизируете их: любовь, знание, власть, удача. Вы их конкретизируете. Деньги okay. и здоровье лучше не конкретизировать. То есть не ставьте себе лимиты по здоровью, не ставьте себе лимиты по, а, иначе вы накрепко привяжетесь к эгрегору, который пропагандирует эти лимиты, потом будете желанием будет отвязаться, никогда в жизни не отвяжетесь. А вот тут да, тут надо себе конкретизировать, потому что здесь как раз и нужна крепкая подключка к определенным богам. Еще, пожалуйста, вопрос. Не вопрос. Слушай, поняла. А чем ближе мы будем подходить через исследование, да, через mm -hmm. наблюдение. А, то есть будет какой-то показатель, что ты уже приближаешься к своей силе. Да? Но ведь, сказать, что каждый из возьмет свою силу или не возьмет. Ну, допустим, да. mm -hmm. То есть конкуренции здесь не будет. Но, но ведь, может быть, коллега тоже такого же, такого же ну, бога, который тоже подразумевает. Вы действительно полагаете, что Бог он может только с одним человеком? Он же разделил свою душу на множество частей. Конечно. Другое дело, что твой коллега, насмотревшись на тебя, захотел взять твоего бога, он все равно не сможет. На этом уровне решают уже не люди. И их конкурентная борьба, да, она здесь не работает. По большому счастью, богов другие законы. Хорошо. Так да, человек, вы сказали, что человек почувствует, то есть вдруг откроется реинкреационная память, mm -hmm. да, вдруг там еще какие-то показатели, что это уже приближение, это mm -hmm. будет у нас на седьмом курсе. Это, это может это случиться в любой причины? момент. На седьмом курсе я как буду вас просто проводить по этим пространствам, чтобы вы, э, ну, скажем так, приблизились, да, достучались, докричались до небес. А вообще это может произойти спонтанно в любой момент, хоть сегодня ночью это понимание. Мы с вами на магии говорили уже об этом состоянии. Когда человек приближается к состоянию мага, он сам становится богом, чью силу оно проводит. А теперь давайте попробуем расшифровать это понятие. И сила бога, разум бога, вбирает в себя опыты огромнейшего количества людей, в которых он когда-либо проявлялся, проявляется и будет проявляться. А это значит, что соединяясь с с его разумом ты становишься обладающим знанием всех, которые проявлялись на этом канале раньше. И это не только твое личное реинкарнационное воспоминание, это воспоминание абсолютно всех. Думайтесь. Но в рамках, в рамках сознания этого бога. Если, например, это бог ходит, то понятно, что это все, что натворил он. Но ни в коем случае не бог Фрея, потому что у них разные ипостаси и разные источники силы. Так все-таки получается, что ну, основной, главный для твоей части, его часть к тебе это один. Один. один. Но, но ни в коем случае не стоит забывать, что боги тоже когда-то произошли из своего источника, как, например, те же самые асы с ванами да, из тела и мира. И они тоже стараются, сначала разложив его на части, сейчас они стараются собрать его воедино и мира чтобы опять стать им. Кто первый дойдет до тела и разума и мира, тот станет и миром. Да. А что, титаны не боги, что ли? А титаны тоже боги. Да, то есть это, это, любой, это любой разум, созданный первоисточником, то есть созданный на первых этапах творения. Любой разум, отличный от человеческого, грубо говоря, потому что человек это самая простая форма творения. Для чего? Вот, узнать. вот это вот можно как-то писать? Или не Ты на имеешь в виду? На да, Дальмении мы соприкасались с иными разумами, просто чтобы понять, каково это, прикасаться к другому разуму, раз. А, Во-вторых, чтобы понять, что между нами есть большая разница. Только глупец не боится силы, который не понимает. Мы не глупцы. Мы знаем, что если эта сила отличная от нас, мы должны ее опасаться, на всякий случай. А опасаясь изучать ее более тщательно. По крайней мере, этот опыт нам уже показал сила, ест, время. А тот, что питается временем, заведомо сильнее нас, потому что мы едим картошку. А значит, соприкасаясь с этой силой, мы должны быть очень осторожны и очень бдительны учась у нее как это делать, но ни в коем случае не доверяя ей целиком и полностью, потому что никто не заинтересован, повторяю, в твоем успехе. Даже до определенного момента бог, который тебя породил, он тоже не заинтересован в твоем успехе, лично в твоем он в успехе своем, но ты добьешься этого успеха или кто-то другой, не имеет для него никакого значения, но если ты начнешь приближаться к нему быстрее других, он тебя уже увидит. И будет, конечно же, заинтересован в том, чтобы ты, чтобы ты постарался, чтобы ты дошел. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. А, как а Это будет получается? на следующем занятии. Еще... Нет, вы сейчас а, пока думаю, усваиваете. Не, не, не. Для этого отдельное занятие. Вы сейчас пока усваиваете всю информацию, которую я вам дала. Потому что, поверьте, при всей легкости эта информация как агам. Да? Половина народу слегла. Физическими недомоганиями. Вроде поговорили-то о простом, да? а вот оно вот как. И здесь может быть то же самое, поток информационный, который вы сейчас в себя впустили, да, он может разрушать некие блоки в вашем сознании и разбивать некие иллюзии, а это, возможно, будет связано и с физическими проявлениями, поэтому вы должны это все дело будете пережить. Переживя на всю эту на свою системку, сейчас на свою системку посмотреть более тщательно и внимательно и, возможно, внести какие-то коррективы. На это нужно время. Я творчества как бы было угу. ну, как ключ. Так. Ну, то есть не творение, а творчество, но оно как бы близкие к творениям. Если его перенести в тело системы, это, ну, это разрушает же ядро. Быть, ядро нельзя изменять? Нет, ядро, ядро в данном случае вы должны и, и другую формулировку вашему творчеству. Да, просто другую формулировку. Да, само, само понятие творчества в том ментальном проявлении, которое у вас есть сейчас, вы, безусловно, перенесете в тело и будете добиваться успехов в творчестве, а в ядре будет более глубокое понятие, зачем вам это надо, ради чего. У каждого творчества, проявленного в человеческом мире, есть на самом деле смысл. Не творчество а ради творчества. Вы хотите чего-то конкретного. Власти ли, почета ли, славы ли. И вот это истинное и должно быть записано в ядро, потому что в противном случае вы будете творить в новинках. Услышали меня? Значит и надо записать значимость и самореализация себя. Искренне и честно. А творчество становится лишь одним из возможных инструментов, когда вы его достигнете для достижения значимости и реализации себя, потому что значимость это автоматический привод к бытии а реализация себя это победа. Это очевидно именно то, что нужно вашим богам. творчество всего лишь один из инструментов и никак не смысл бытия. Человек, который говорит о том, что он живет ради творчества, поверьте, он как правило не понимает, что он говорит, лукавит сам для себя. Будет ли он творить, если он будет голодный? Будет ли он творить, если он будет больной? Очень сильно вряд ли. Вот, поэтому творчество расшифровываем под истинный смысл творчества, вводим смысл в ядро, а само творчество как ремесло, как метод переводим в тело системы и добиваемся результатов уже как мастер, а не как творец. Угу. Угу. Хорошо. Пожалуйста. И да. то я покоя буду думать о качестве сознания Емин. Да. Ага. Я вас хочу спросить, ну в сказках разные аж герои есть. Да. Получается, что человек тоже какие-то хаты как камьешь, да? да? Герой, успелы, пробивай. Юнка-то называла архетипическим символом. Да. да? Понятно. А про Фебу в сказке? Ежи тоже герой. Ну, конечно, конечно. Иван-царевич, который идет за делом, молодильные яблочки достать до своего батюшки. Не для себя. Герой никогда ничего не хочет для себя, а Емеля не герой, он хотел и для себя. Разница между Дянисом и Федоровым именно в этом. Вот две сказки про Емеля и про молодильные яблочки. Почитайте их, да, и поймете разницу в восприятии. И тот, и другой тоже были Ведомыми, ведомыми богами, только разными богами, разными, с разной задачей, с разной силой. Если первый достиг результата, то что достиг второй? По сути, он ничего не достиг, он остался на прежних позициях, он был бы королевским сыном, так королевским сыном и остался. Как батюшка его правил, будучи королем, так он и остался правил. Ну, супруга у него появилась, так она бы и так у него появилась, какие проблемы. Та же царевна, ну может другая царевна, не имеет значения, то есть он ничего в бытийности своей не прибавил. Он ничего в своей судьбе не изменил. Сказки имеют значение. Если мы предпочитаем какую-то сказку другой и воображаем себя, конечно же, в качестве какого-то определенного героя, поверьте, это не напрасно. Особенно в детстве, когда архетипические символы очень коррелируют со своей собственной природой, потому что еще ничего не навернуто на сознание. Вспоминайте сказки, которые вы любили, это поможет вам приблизить к своему пониманию Дионисов, Фебов и так далее. Когда на психологию учились, было такое uh -huh. через сказки, да. Золушка. Правильно, не, правильно, веби, правильно расшифровывайте, правильно, а Золушка и это чистый Дионис, она шла, шла из никого в кого-то, да? то есть нарушала все алгоритмы. Ну что, друзья мои, давайте, пожалуй, на этом закончим.